Мы пришли к тому, что когда э, лицо компании есть, мы его все равно стремимся раскрутить через соцсети, это выгодно. Сегодня именно выгодно компании иметь свое лицо. Раньше как-то это не так было, это, ну, время было 90-х, никто не понимал, кто за этим стоит, все там что-то делали, uh -huh. секрет был большой, что он стоит за этим. Uh -huh. А сейчас наоборот, время вот этой открытости uh -huh. в э, пиаре компании, наоборот, люди хотят видеть, кто за этим стоит uh -huh. и кому бить за это лицо. Uh -huh. И поэтому… То -то не бренд, как бренд-назва, там, что-то, там, там, ну, не знаю, придумывали раньше, там, Кравиатуры, чищеные названия. А самая людина, конкретно людина, да, да. и вот намахаться ну, показать людину, за которой стоит. Да, гораздо, скажем, легче простраивать маркетинг, когда уже есть лицо, раскрученное, раскрученное человек, который говорит, я теперь продаю космические ракеты. Все такие, а надо купить. Ну, образно uh -huh. говоря, да? uh -huh. Вот когда есть человек реальный, люди как-то более быстрее активничают. Реальный человек в Фейсбуке, которого все знали, любили, читали каждый день. И он просто говорит, теперь мы делаем вот это. Uh -huh. И подписчики подключаются, потому что они верят, потому что они доверяют. Они уже как бы родные. Они многое знают о вас через Фейсбук. Уже даже вашу семью знают. Uh -huh. Поздравляют ваших детей uh -huh. с днем рождения. Uh -huh. Они как бы чувствуют себя, ну вот в вашей компании. Ага, то так, что, например, если я, там, якась какая-то личность и до этого не привязывала себя ни до какого бренда, ни до какой компании, ни до своей работы я начинаю потрохи своим друзьям, если у меня их там много да, в соцсетях, говорить про те, ну а на я там то працю, а на самом я еще этим занимаюсь этим занимаюсь, и таким чином я начинаю потрохи рекламировать свой бизнес и просвещать свою компанию От приблизно так, Да, ничего быть. плохого нет, почему уже люди давным-давно нас ассоциируют? все равно нас даже в телефонах записывают, как я не знаю, вот я вас записала mm -hmm. как, да, обучение видеосъемки у меня так и записаны вы, да, обучение видеосъемки. Так и у нас люди все равно хотят, особенно вот когда там ни кум, ни свата, они нас хотят как-то записать по да. названию нашей деятельности. Теково, да, точно, да. Ну, нормально, абсолютно.